Пробую, но, скорее всего, буду валить отсюда. Не, валим. Доброму тут не кончится. Рано выключил. От... А? Рано выключил. Кого? Камеру. А? Да, друзья, и так бывает. Открепли не по-детски. Вау! Вау! было жестко. Голова жива? Цела? Ну, да, но я дотянулся. Пристегнись. Выполняю четвертый. Втыкаю морду планера в планету. Держу 150, убираю тормоза, потому что не хватает скорости. Выпускаю тормоза. Прошли. Подвожу к планете. Оп! Здравствуйте, глубоковажаемые любители летных видов спорта. Мы вам снимаем ролик про адские ротора. Вот по-другому не скажешь. Мы взлетели и не ожидали Такого подвоха, только что мы чуть не проломили головами фонари, хорошо ремешки подтянуты, а Саша головой ударился в арку, переплетов между фонарями, ну чтобы вам было понятно, вот она. Вот эту вот арку он таранил достаточно активно, хотя вроде притянут, но немножечко хватило нам вот этих вот эластичность ремней, чтобы обоим слетать до стекла почти. А, Неприятно это крайне. Все летает по кабине. Сейчас я сел на все элементы, которые могут улететь. И мы сейчас пытаемся все-таки найти место, где есть восходящая зона и взять волну. Потому что в этом ужасе, который сейчас, болтаться дальше, ну не ни Саше, ни мне. Так, готов? Да. Погнали. Сейчас свечи проверю только. Порядок. Котор зверь. Сэр Лоботендия, Виктор Дакуляш, Пистенорт. Ну смотри, взлетик будет более чем веселый, потому что очень сильный компонент нас будет пытаться развернуть влево, в пропасть. Ой. Так что, главное ничего не бойся, и мне полные педали сейчас должны, так чтобы твои ноги мне совсем не мешали. Ага. Поехали. Правильно. Ну правда еще и скорость Ой, сейчас скорость 60 уже легче будет Планер будет управляться Но еще порывов не было Пока ровно разбегаемся 45 градусов, до 60 по 90 Ну отрываюсь, пробую Оп, видишь как приходится раков сразу планер ставить И не вывожу его пока выше Оп, 110 хорошо видишь какое упреждение, еще сильнее упреждения. вот сейчас градиент попали как нас тащит сильно. Оп, все, порядок вот теперь уже не страшно убираю шасси убираю обороты не насиловать мотор ну и вот скорость 110, потому что иначе страшно Оп. на 110 отходим подальше набираем метров 100 что у нас есть и на 100 метрах можем разворот делать уже по ветру даже если что-то будет с мотором мы успеем развернуться и приблиться главное что мы сейчас в зоне аэродрома вот. если что с ней тут слева виража всегда на полосе пойдет. отходим подальше чтобы на вираж схватило высоты но они сильно прижимаемся к горе впереди потому что там от а нее может быть турбулентность хотя при таком ветре ну вот при такой ветре как раз она не будет вот все так уже хорошо. Сейчас подойдем к склону и там сразу будет динамик. Сейчас важная скорость не продолбать, потому что на склон может кинуть очень быстро. Оп. Видишь, я реагирую на любую яму опусканием носа, чтобы ни в коем случае не продолбать скорость. Сейчас это сделать легко. Вот, ого! Ого, как планера, не пускает разворот. Очень сильная боковая составляющая. Да, сори. остановились на месте собираем коллекцию отказов и все можешь убирать наушники разница с предыдущими днями знаешь какая ветер немножко в бок вот здесь лучше работает, там хуже. Да, и у нас, видишь, сразу же мы в волну фактически попали из динамика. То есть. Держи и левее на 10 градусов. Видишь, практически вперед не летишь, не пускает тебя. Вот, помедленнее. Вот такой вот заброс имеет смысл обрабатывать. Это положительная какая-то составляющая. Но ну, пока движемся все равно вперед. Может быть, сейчас практически волну и воткнемся. Вот здесь она часто тоже бывает. Убирай крен крен убери, крен убери. Медленнее. 120. И крен убери. Все, волна. Оп. 100, скорость. Ну и работает, ты ж теперь знаешь, как это делается. Все, вот тебе волна прямо из динамика. Халява. И говорит. Кстати, что отличается от ожиданий, что воздух покладистый? Да, воздух покладистый. Чуть правее возьми, потому что тебя боком сносят постоянно. Ты, по идее, должен зависнуть на месте. Ветер сильно тебя за гору сдувает, Саша. увеличь скорость вперед провести, тебя реально сдувает за гору. То есть у тебя сейчас скорость больше, чем... Ну, то есть тебя вперед не пускает. Друзья, посмотрите, как это выглядит. То есть вот скорость планера полета 100 км в час, и мы ревиально висим на месте. То есть мы не движемся. Чуть-чуть левее возьми, потому что сейчас на другой бок двигаешься. Вот. Вот так ветер дует с такой-с такой. С такой. сейчас планер висит на месте. Может полететь назад. Давай возьму ручку, продемонстрирую движение назад. Вот, смотрите, сейчас завешиваю планер на 80, планер начинает лететь назад. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Магия. Ой, прикольно. Ну, да, чтобы вы тоже с этой стороны посмотрели. Мы вперед не летим. Что там под нами есть? Ух ты ж блин! Как нас выбросило! А вот нас бросило с волны! Какой-то адский ротор. Вау! <с shit> Ты видел, Саш? Да? Сходить. Вот, а вот волна. Да, лиха погодка. То, знаете, такое мирная, мирное Мирный, -мирный, мирный там, то как бабахнет. Очень низко мы. Мне здесь не нравится. Пробую, но... Скорее, я все буду валить отсюда. Не, вален. Доброму тут не кончится. Рано выключил. От... А? Рано выключил. Кого? Камеру. Да, не говори. Так, так нас... а! Херачит. Чуды. А? Да, друзья. И так бывает. Открепляв не по детски в попытке. Оп. Не, не возьмем этот ротор. Блин. Вот тебе и халява. Слушай, ну тогда надо тактику менять. Когда идем назад туда на склон набираем и будем в другом месте волну брать, То есть до этого мы не дотягиваемся. Даже с двух тысяч метров мы не смогли дотянуться. Это, конечно, нехорошо. Вау! Вау! было жестко голова жива цела ну да но я дотянулся пристегнись вот это прям было очень... О, я вот для одного не понимаю как птицы летают в такую погоду у них конструкция более приспособленная размах меньше по башке получили хорошо. И там фонарь не проломи, смотри. Возвращаемся на арамбр. Здесь у нас ничего не получается. ого го ого -го, го Ты видел? Не, ну это, это ротор, мы его теоретически можем обкрутить, но это просто будет очень страшно. Не, не хочу. Очень жестко. Слушай, ну это было, я так скажу, 10. Ну или 9 из 10, или 10 из 10. То есть вот этот кусочек, когда нас там отфигачило. Я такое однажды испытывал, но ну, на одноместном, правда, планере, ls 8 когда мы после такого юху гречи вошли в поток 11 метров в секунду. Здесь пока останавливаемся, отдыхаем. В азисе. Здесь должно быть полегче. Держи ручку.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 вправо влево вот а я сейчас ищу ротор от горы apotter сосредоточен я сейчас на пилотировании потому что ну, надо выбраться не хочется больше в этом кибитке сидеть и для планера не сильно полезна такая постоянная турбулентность то есть, если в нормальном полете износ конструкции один там качнулась чуть-чуть и так далее то сейчас Ресурс списывается минута за 10. А это как бы very expensive. Сейчас в данный момент все как бы не так страшно. Вот мы летим, покачивает нас, но не критично. Надо мной сейчас висит роторное облако. Перед ним должен быть соответственно ротор от горы Апотер. Высота 1400. Я нахожусь в состоянии, когда я скоро уже буду разворачиваться, чтобы вернуться на аэродром. Нельзя в такую погоду отлетать на очень низких высотах может сейчас очень сильно врубить нескотняк и зажать нас со страшной силой. Еще, еще идет. Впереди гора. Ветер, который дует с этой горы 86 километров в час сейчас. Ой. Поэтому тут должно быть более чем весело тоже. Но восходящей зоны пока нету И нет самое фаршивое, что нет нормального ротора, который будет восходящий положительный, в можно что-то накрутить. Все. Разворачиваемся. Опасно. Больше 5 метров в секунду вниз. Блин, это нашего аэродрома еще тянуть и тянуть. Но по ветру. Сейчас у нас скорость. Как скорость упала? 1300, Блин, вообще еле-еле дотянем. Шайзы. Неприятно. 1200, По ветру мы сейчас спарим. 86 км в час ветер плюс 150 мы. никакая машина за нами не угонится. Оп, восходящая часть. Оп, ну, пробуем, впишемся. Иногда имеет смысл попробовать вот такую штуку крутнуть. Очередной какой-то бабл отлетевший. Оп, есть, да. О! Ну и скажу я вам, я работаю сейчас на 100% собственных возможностей. Потому что Сконцентрирован чушь нишу всякую на камеру 2,9 метров в секунду набрали мы 100 метров уже будет легче мы теперь тут точно до динамика на горе доскакиваем сейчас нужно очень точно все рассчитывать потому что несмотря там у нас всегда спрашивают а вот у вас мотор там есть поможет ли вам мотор чем нибудь ну могу сказать что мотор в данной конфигурации уже не поможет во первых нужно время чтобы его выпустить чтобы он нагрелся то что мы его холодный сейчас у нас И Воздушные течения настолько сильные при ветре текущем, что ну, просто прихлопнет к земле и все. А, и будет очень сильно гулять скорость. Мотор на полную мощность не выведешь, иначе его разнесет. То есть скорость должна быть безопасная в этом случае 120, а на 120 мотор уже не так хорошо тащит, как на 90. И на запуск нужно время. Ну, в общем, я на мотор в такой конфигурации не сильно рассчитываю. Такую погоду жесткую. Вот, видите, выводится есть вывалился. О, какой дня Минус 5 метров. И мы мгновенно сливаем абсолютно все, что практически набрали. Сейчас я попробую чуть против ветра протянуть. Скорее всего, меня просто, пока я рассказывал всякие истории, выдуло из вот этой восходящей зоны. 1350 метров. То есть у нас запас высоты сейчас есть. Можем попробовать вперед пройти. Да, смотрите, хорошо подымает. Все правильно я сделал. Вот то, что протянул против ветра. И сейчас надо опять переходить на набор по спирали. То есть пока мы не в волне, в нижней части мы набираем в роторах по спирали. То есть вот такие фактически отрываются вращающиеся конструкции, на восходящей части которой мы можем подпрыгивать. И мы вот с одного... Их уносит ветром, естественно. Вот мы с одного такого ротора прыгаем на другой, на третий, на четвертый. И медленно, но уверенно наращиваем высоту. Сейчас постараюсь впиться в это. Плотный вираж на хорошей скорости. В общем, держится планер в такой ситуации. Побольше крен и побольше скорость. А иначе из этого ротора выплевывает просто со страшной силой. 100 метров мы выиграли. Битва в адских роторах. Вот какая-то восходящая составляющая. Ну вот не настолько сильная, чтобы закрутить. Оп, а вот это уже закрутить. Попробую влево сейчас. Почему влево? Ну потому что почувствовал, что может быть стоит влево но ошибся оп оп оп оп Йо, у меня планер не управляется. Ты видел? То есть полностью даны лироны, планер все равно затягивал в вираж. полный звездец. Сашка, это Клаус был прав, что он сказал. Ну его пень, парни, я сегодня дельта. Посмотрите, сверху облака выплюнула роторная, может под него чуть-чуть. Клаус сегодня, он вчера полетал, говорю, Клаус, будешь сегодня летать? Он говорит, нет, я отсюда решил передохнуть денек. Завтра, говорит, погода слишком лихая. Ну, нам-то с Сашей только подавай лихую погоду, да, Саш? Да, меня не укачивает. Не, не укачивает? Такую... Ну, честно говоря, болевал бы дальше, чем видел обычный человек. Поэтому, молодец ты. О, вот такой сладкий ротор взяли. Все-таки действительно, облако может будет работает это. Догоним. Меня только одно теперь беспокоит, как мы будем приземляться. Посадку я вам попробую заснять. Но вот Мне кажется, посадка... Планер периодически перестает управляться. То есть настолько... Настолько велик уровень турбулентности, что мои воздействия управляющие превосходят турбулентность имеющуюся. Блин. Сейчас вообще вперед летим. 150, мы зависли реально на одном месте. Сейчас чуть начали двигаться. Сколько же дует-то? Это из-за градиента по высоте по Слушай, скорости ветра, да? Ну, навер наверху там написано сегодня, что дует вообще 100... сколько там? 130. Больше 100 км в час. Я не знаю, что делать вообще, у меня ничего не получается. 1400 и все, больше я не могу набрать. Ладно, друзья, вот это был пример, как какой-то момент нужно просто принять мудрое решение и уйти. Мы можем спокойно уйти на наш Арамбр, благо высоты сейчас хватает, на Арамбре более спокойной атмосфере понабирать и попробовать слетать, все-таки взять волну в другом месте. А вот это все штормление из-за того, что у Земли есть земля, земная поверхность, где в любом случае ветер есть, но он тише. Вот этот вот градиент, разница плюс горы, все это вот закручивает атмосферу в какой-то совершенно адский жуткий вид. Что вы сейчас и наблюдали? Вот наш аэродром, на который нам придется приземляться. Это будет отдельная песня. И давай вот на наша... сегодня, давай Г... до завтра полетаем. Да завтра вот, полетаем. Вот там гора там. Рамбар, на которой мы сейчас будем высоту набирать. Ну и как вы видите, тут сейчас в такую погоду, несмотря на тущий ветер, иногда бывает так, что может горы вырубать. То есть стоящая впереди какая-нибудь волна. Например, может выключать работу склона. То есть ты думаешь, ну склон, на него дует ветер. Но все как по учебнику. Вот, посмотрите, который крыло сейчас на колдун показывает. Вот он там за зданием. По колдуну дует просто не в себя. Ой, его! Ну не, есть есть поток еще какой. Пошли набирать. Ладно, если будет что-то интересного, я еще включусь. А пока закончили первую серию адских ротаров. Как это... Если что, не поминайте лихом, Саша, бери управление, набирай. Фу, я отдохну немножко, это просто ад какой-то. Э, скорость, скорость, мы так можем на тот свет долететь быстро. Взял ручку. Итак, друзья, мы продолжаем. Мужественный Саша набрал 1900 метров, и это некая возможность попытаться дотянуться до все-таки волны, Которая явно впереди присутствует С такой высоты это шанс у нас уже появляется С утра мы ходили вот в этот карман слева Ничего там взять не смогли Была у нас высота та же 2000 Ничего не получилось Потом пусть меньше высоты С 1700 пробовали сходить вперед Тоже ничего не получилось Сейчас высоты Саша набрал побольше У нас очередная попытка работы в адских радарах Но высоту жрет тоже наш полет существенно 1600 метров уже а в прошлый раз мы на 1300 разворачивались и было это стрёмно Но это облако осталось совсем чуть-чуть Вот они, смотрите Вот Перед ними, по идее, должна стоять волна Оп то, вот что нас чуть приподнялось Сейчас это очень хорошо Чуть я уменьшил скорость На этой оптимистичной ноте Оп Ох, как это непросто Вот сейчас, по идее, должно быть самое жесткое, что здесь есть. Видите, стрелки то ложатся вниз, то плюются вверх. Сейчас 100 метров мы уже слили. А восходящей зоны нет. Ну где же? Где же, где же зона восходящая? Я... Это будет все ниже. 1400. В общем, хрен резьки, похоже, не слаще. 1350 350. Ой, чуть-чуть. Буквально капель Нет! Ох, все. Жопу такие оладушки. Я как летчик-истребитель тут. Да, это за гранью разума такая турбулентность. Истребители так не трясет. А? Истребители так не трясет. Да наверное. Слушай, ну я реально, у меня не хватает рулей, меня начало затягивать правый вираж. И все, у меня ручка полностью отдана в сторону. Скорость высокая, то есть на такой скорости планер должен. Управляется будь здоров, а он реально не управляется. Хм. Вот даже вот слов не хватает не матерных о такой погоде. Правда был Клаус. Не надо было сегодня летать. Но, с другой стороны, иначе Саша бы не познакомился с его величеством турбулентностью. А в критической ситуации русские переходят на особый язык. Да. команды сокращаются до трех букв трындец я не знаю это да что тут сокращать просто я теперь переживаю как мы приземлимся вот самое самое интересное сейчас посадка наша <свят> я не нагнетаю но в общем слушай ну я предлагаю следующее давай мы с тобой потренируемся сейчас наберем 2000. и подумаем еще раз может быть в бок сходим но наверное если такой будет продолжаться, правильным делом будет приземлиться. С педагогической точки зрения летать в такую погоду неверно. Ну вот на 1100 мы пришли на гору Орамбар. А с общечеловеческий садизм? Ну правильно, да, скажи, инструктор сбивается над учеником. Жесть! В основном садизм над планером. Ну да, принцессу, конечно, жалко насиловать этой хернй. Что говоришь, скучно здесь летать? Не. Я сегодня Саша говорил о том, что мне тут иногда скучно летать становится. Я говорю, ну что сегодня мы такого веселого найдем? Ну, было бы желание. Веселье нас само нашло. Это ужас. Я повыше поднимусь, потому что я боюсь тебе ручку здесь отдавать. Честно тебе скажу. Если я сам. С трудом справляюсь блин как же мы приземляться будем а я не люблю летать так что начинаю когда начинаю думать как же мне приземлиться за всю историю полетов было раза наверное три и в основном по грозам. что не знал как я долечу до аэродрома как я буду садиться но по ветру это наверное первый раз когда я ну понятно что когда я был Начинающим пилотам мне вообще этот ветер казался нелетабельным. Летать нельзя. но вот сейчас-то летать можно, но посадка меня тревожит. Ой. Ну ладно, будем оптимистами. даже оптимистичный канал мечта летать. Сейчас глубоко уважаемые любители летных видов спорта будут переживать за нас, как же, как же мы приземлимся. Если вы смотрите это видео, значит. Да, вы если вы смотрите это видео, значит да, мы приземлились. Кстати, да. Ну или это как это? Жили они долго, недолго, но счастливо. Не, ну сейчас ничего сверхъестественного быть не может. Мы максимум, что можем, скажем так, приложить планер немножко на касание, потому что будет очень большой уровень турбулентности. И, скажем так, разломать мы его не разломаем, а вот шасси повредить вполне. Реально не угадав там с направлением и так далее Ну взлетали, кстати, сегодня более-менее нормально Взлетали как раз лучше, как будто, может может внизу ветер как раз идеальный Может зря я не нагнетаю обстановку Друзья, выпуская воздушные тормоза, начинают снижение На этой высоте 80 км в час ветер, чуть слабее Но вам все равно хватает Вот же блин Давай на аэродром сходим, проверим, чтобы на аэродроме никак никто там не гулял в принципе могут сделать у меня на 30 процентов выпущена воздушные тормоза высота 1300 продолжаю снижение Ааа. морально готовлюсь к посадке в погоду я еще не летал то есть это реально пока самая ядреная погода которая есть хуже у меня еще не было посмотри на колдун его там на клочки раздирает вот он рядом с карьером ага вижу скорость 150 и я, наверное, буду держать не меньше 150 на посадке. Аэродром чистый, никого нету. Начинаю вход в круг. 1100. Чуть-чуть пройду против ветра, чтобы иметь возможность маневрировать по высоте перед приходом в горе. Эх, погода бомба! Ну и все, и погнали. Это прямой эфир, да. Да, прямой эфир. Сэр Лоботин, директор, Дамвин, Глядин Тунор. Погнали. Итак, 150 км в час Скорость, идем к склону Здесь есть две дорожки, которые маркируют Положение по склону Где мы должны прийти развернуться Сейчас делаю Третий разворот И иду параллельно склону Главное, чтобы у меня сейчас планер Нормально управлялся Так, подходим, траверс Полосы От, Выполняю четвертый Встыкаю морду планера планету, держу 150, убираю тормоза, потому что не хватает скорости. Выпускаю тормоза, прошли, подвожу к планете, оп, уменьшаю тормоза выравнивания. Висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим, колза сделали, висим. Ох ты ж, блин, как хорошо. Сели. Фух. да. Ой, сели, даже до конца полосы не доехали. И смотри, сейчас, кстати, есть большой шанс поехать назад. Смотри, поедем, нет? Сдувает ветром? Нет, не сдувает. Фух. Слушай, несмотря на... Ой-ой, давай. Несмотря на все, это оказалось не так страшно. Друзья, руки дрожат. Ой. Фух. Но э, дует сильно. Саш, открой, попробуй фонарь свой. Перегрузка минус один. За ну пол да. секунды прыжком просто. Но мы на земле. Все хорошо. Вот колдун порвал нас. Посмотрите, вот где колдун. Сейчас, где-то там. Фух. мы вон даже на траверзе наших зданий. Так что толкать планер нам недалеко. Вот это наш кемпинг, где живут все планеристы, когда приезжают. Ой, как же хорошо на земле. Друзья, я могу вам что сказать. Лучше быть на земле, чем переживать, что ты в небе и хочешь на землю? Чем мечтаешь об вот был, этом? Сегодня был, у меня в жизни было три случая, когда я летал и думал, что, блин, классно было бы приземлиться уже. Ну, я, я переживал, как я буду приземляться. Вот сегодня... Была мечта Да, мы, мы теперь счастливы, и мы можем пойти домой, отметить такой полет, потому что это, конечно, unbelievable. был. Да, вот сегодня можно с посадкой приземлять, приземлять поздравлять, потому что обычно это, ну, посадка это банальная штука, достаточно, когда хороший опыт уже есть, но сегодняшняя посадка это особенная, ветерочек очень сильный. Погода бомба, завтра продолжим. Торнадо. Торнадо. Торнадо. завтра, ну, видите, тут кайф летать, вот мы вчера на 5 400 поднимались, была волна, было классно, было замечательно, а сегодня вот все закончилось таким изнасилованием в воздухе. Но, да, ну, ну вот, зато, зато в контент, мы, мы не для контента летали, мы летали, потому что мне, мы прогноз посмотрели, казалось, все хорошо, ну а потом, что-то пошло не так. Все спрашивают про колесики, вот эти колесики, позволяют нам перемещаться по аэродрому и взлетать. А вот повреждения нашего планера, которые случились вчера, у нас оторвало ленту уплотнительную на закрылке, сорвало вообще по всей, по всей длине. Да, это дело заказано, новый ремонтный. Эта лента тоже, видите, заменена не так давно. Вот это все срывает, и срывает из-за того, что очень холодно. М -м да. Моторный отсек, солнечные батарейки. И то, что вам снимает контент, огонь. Как выглядит камера задняя. Сейчас мы ее вырубим. Полтора часа мы всего отлетали. Но зато весело. Больше показывать-то нечего. Мы на земле целые. Довольные. Погода бомба, контент огонь. Саша, покажись. Капайлот огонь. До новых встреч, друзья. Увидимся завтра.